Ребята, хочу вам напомнить, что у меня есть новый игровой канал, где мы играем с вами в классные игрушки, обязательно заходите, и проводите со мной время, ссылочку на канал я оставляю в описании, жду вас там, подписывайтесь. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Да! В общем, на зарубежном ютубе сейчас набирают окуляры с различные прохождения, игры с препятствиями, где нам нужно бежать и что-то там отращивать, например. Я хочу проверить в этом видео, правда ли это так круто и интересно. Давайте посмотрим. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто успеет поставить лайк за 3 секунды и подписаться на мой канал, у вас будет самое красивое платье на выпускной, если вы выпускаетесь в этом году. Считаем 3 2, 1, 0 Самое лучшее платье отправляется к тебе Ну что, поехали У нас тут эволюция длинных ногтей И сейчас нам нужно собирать ногти, бриллианты И катиться по какому-то желе Ну ладно, у нас второй уровень Я немножечко ознакомилась с данной Только сказала, что ознакомилась И сразу же запоролась Я ногти не собрала, потому что куда я смотрю? о Я какая странная, блин, вообще Мы вот так вот Вот так вот вот так, и потом вот так, вот эдак, вот так вот, и вот эдак. Эй, левее бери! Это почему ты меня не слушаешься. Ладно, это второй уровень, она еще не слишком поворотливая. Мне не получается даже собрать бонусы, которые на финишной черте. Но, тем не менее, я дошла с короткими ногтями, с такими же, с какими и начинала. Это бред. Ты издеваешься надо мной? Как она так падает вообще? Женщина, я тобой управляю. Я тобой повелеваю. Давай, иди нормально и катись по железу, собирай бриллианты. Во, на этих ногтях я могу проехаться вообще. Это что за крекер? Этот крекер просто вырубает все мои ногти. Нет! Это кошмар. Это ужас. Так, аккуратно. Что это за зеленые мужики? Давайте их разрежем на всякий случай, потому что их слишком много. О, бонусы, бонусы, бонусы, бонусы. Шестые я не смогла собрать, но пятые. Посмотрите на эти ногти. Это не ногти, это крылья. На них можно просто улететь куда-нибудь. Что ты? До свидания, мой друг, до свидания. А Дурная! Подождите, четвертый уровень? Ты же довольно-таки... Как я качусь на них? Как я на них качусь, если они короткие? Я даже не могу бриллианты собрать. Почему ты меня не слушаешься? Она не слушается, я буду ее воспитывать. Ничего не знаю. Давай. Катись, вот, бриллиант уже собираешь. Вот, видите, я же говорю, надо идти там, где меньше всего крекеров. Ну почему? С этими палками со своими взяла и упала. Ну ладно, я, я в нее верю, верю, верю. Давайте сделаем так, чтобы наша женщина, которая хочет длинные ногти и красоваться на конкурсе длинных ногтей, чтобы она в итоге дошла, нужно идти там, где меньше всего крекера. Раз. Не натыкаться на пилы. Два. Собирать бриллианты и ногти. Три. И катиться, катиться, катиться. Катиться Это для кошек Катимся Правей, пожал. Наконец-то она стала более маневренная Два, три, 4, 5, 6. Мне так и не удается собрать бонус Но тем не менее я на финише И я даже не упала Посмотрите на меня, я похожа на Билли Алиш Так это она и есть Давай, Билли Только сейчас поняла, что у нее мужское имя Билли Алиш Но звучит Вместе с фамилией классно да, да, я стала классной, потому что у меня даже ногти зеленые, вы понимаете, да, к чему это все? Салатовые. Все как надо. Мы в мире современной музыки любим все. Угу, молодец. Поздравляю, скоро у нас разблокируется новый персонаж. Почему их я с Так, пошли. Провели вверх. Мужики, до свидания. Пилы. Пилы немножечко мне подрезали настроение, но я сейчас наверстаю. Я думаю, потому что ногти встречаются гораздо реже, чем крекеры вот эти. Это, наверное, лава какая-то. не знаю, почему они сверху выглядят, как крекеры. Но они очень-очень-очень печально сказываются на длине моих ногтей. Смотрите, чувачок такой. Я даже пятый не собрала бонус, и шестой подавно. Все мне никак не получается. У нас 25 уровень, друзья, это профик. Почти разблокировала нового персонажа, 66% это уже что-то Давай, лети вверх Правее можешь? Спасибо Вот Раз, два Я просто хочу сосредоточиться на собирание кристаллов и не обрезание ногтей Как это сделать, если я постоянно в движении? Все, я собрала шестой бонус, это офигенно Первый раз за всю игру Только на уровне про, на 28 уровне Это капец Такие короткие ногти, даже вот сейчас я смотрю на них, и они мне кажутся какими-то немножко убогими. Потому что мне хочется, чтобы они были длиннее, длиннее, длиннее. Выбери самый короткий путь, да, где ключ. Собери нокоть. Еще раз. Вот это вот. Ой, ненавижу вот этот крекер, он не обрезает просто все. Вверх! джинг, джинг д джинг, д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д Угу, побежали. Раз, раз, раз, раз, раз, а раньше-то я шла прям по вот этой лаве. Сразу же, вот прям на нее. Она настолько была неманевренная, неуправляемая, сейчас, видимо, повзрослела, помню. Только похвалила, она пропустила просто два ногтя, которые способны были вырастить ее ногти, до неведомых длин. Но нет, там финишная черта, я не вижу ногтей, хотя должны быть одни, пожалуйста. Вот они двое, но это тоже не шестерка. Два, три, четыре, пять... Да, это не шестерка, пятерка. Вот если бы те двое, то тогда было бы круто. 33% у нового персонажа. Погнали? А -а -а -а, шея затекла. Вы видите, какая у меня скорость? Вы видите вообще, что я нормально двигаюсь? Что я могу вот так идти? А -а -а -а -а, это мощно! Это настоящая желейная пати. Сколько ногтей! Потряса... Какие длинные! Да, я собрала все бонусы, это круто! Я птица, ногти, глаз. Вот так вот, вот так вот, вот так вот и прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, скок. Аккуратно, аккуратно, аккуратно это пилы, это крекер, это ногти, бриллианты. Я люблю бриллианты, и ногти И вот этих желейных мужиков Потому что они мне ничего плохого не сделали ни разу А я им да Все, шестой, собираю без проблем На 32 уровне, потому что я уже Про фиг Про, про, про фиг 40, 50, 60 Это кто, Леди Гага? Очень похоже Ну ладно, можно, бляля, останусь, пожалуйста Она мне нравится У меня такая классная окрашивание волос я люблю смелых девушек. Во всем. Поехали! Как вы думаете, смогу ли я и то, и то, да, смогла и собрать, и избежать, и разрезать, и собрать опять. Так, у нас раз, два, три, четыре. Ну, такие, до пятерки максимум. Знала, чувствовала, что до шестерки не дойду, но ладно. Тем не менее, на финише у нас 30% нового персонажа. Теперь профессиональный уровень. Девочки, мальчики полетели. Посмотрите на эту скорость просто. У меня глаза в разные стороны, поэтому я на вас не смогу смотреть. Мне нужно быстро все делать. Вы заметили, как я быстро прохожу к финишу? Это макси. Левел 40. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, 66. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Летим просто. Вау. Как вы думаете, я ориентируюсь сейчас в пространстве? Я вам скажу с легкостью. Правда? Я умудряюсь все брать, и причем все бонусы вообще не сложно. Потому что почему? Потому что у меня корона на голове, мне можно. 41 уровень опять у нас Лиди Зачем она мне? Они все ее предлагают и предлагают уже который раз. Я бы хотела разблокировать нового персонажа, но его никак нет. Никак нет, никак нет. Только шмотки меняются, чуть-чуть волосы. Я скучаю по своей белье, лишь, потому что она была задорная. С ней прошла самые сложные уровни в этой игре. А сейчас я просто наслаждаюсь тем путем, который проделала до этого. Это круто! Ногти птицы. Птицы, говорю, отличаются умом сообразительностью и нактизительностью, потому что научилась играть наконец. Спасибо к 43 уровню. Даже, ну, капец! Обходить препятствия и успевать все брать. И еще смотреть на вас. Иногда пока качусь, это не сложно. Два ногтя, раз, два, три, четыре, все собрала. Смотрите, какие оценки классные. У меня есть три ключа, я, я забираю рубины себе, дополнительные. Пам, пам, пам, пам, пам. Как будто бы новая трасса какая-то. Здесь, смотрите, сколько рубинов, это нереально. Просто как будто бонусный уровень какой-то. Я не знаю, как это произошло, но мне это нравится. Два, четыре, джин, джин, джин, бах. Я пролетаю уровни, как реально птица. Только не Леди Гага. Но это я даже не знаю. Это Ларс кажется. Кто у нас с рыжими волосами, собранными в пучок? А, это же... Кто у нас? Ee... Риверде... Ривердейл! Одна из моих любимых героинь. Рыженькая красоточка. Кстати, я даже думала покраситься в рыжий этим летом. Как вы вообще оцениваете эту ситуацию? Как вы думаете, мне пойдет рыжий прям? Тогда придется и брови красить тоже какой-нибудь рыжий. Ну, короче, напишите в комментариях обязательно, ваше мнение мне важно. Вот такое у нас сегодня было видео, я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, люблю вас, целую, пока!